Многие, если вы занимаетесь продажами, многие из вас про нас что-то слышали. Ну, Кто-то, наверное, вообще никакой crm системы не пользуется. Наверняка кто-то пользуется AMO CRM. Кто-то, может быть, пользуется, не знаю, чем там вроде Тарасофт, Зибель, Salesforce и считает, что у него все серьезнее. Но это не важно, потому что сегодня я хочу вам рассказать про то, как мы видим основные тренды, как мы развиваем продукт, что мы видим по по нашей статистике а у нас десятки тысяч клиентов и вообще как мы видим куда все идет как все развивается и как мы собираемся и почему мы собираемся именно так развивать свой продукт но перед тем как говорить о будущем надо говорить поговорить о настоящем знаете мы проводим такие забавные исследования вы может быть о них слышали у них очень простая идея что мы делаем мы берем какую-нибудь популярную тему не знаю там новостройки москвы и идем в Яндекс, вбиваем в запрос «Однокомнатная квартира в Москве». И потом тупо переходим по ссылкам из рекламы, из Яндекс.Директа. Потом мы в роли, в роли таинственного покупателя обращаемся в эти компании и смотрим, что происходит дальше. Фактически мы меряем несколько вещей. Мы меряем, кто нам перезвонит через неделю и через две недели. Я помню, что когда мы решили провести первое такое исследование – то оно вообще провалилось, потому что у нас просто никто не брал номер телефона, они, в принципе, не могли нам перезвонить. То есть идея очень простая. Эти люди покупают рекламу, причем покупают ее на аукционе. То есть они платят максимально возможную для себя цену. Но что они потом делают с следами? Это просто, чтобы состояние продаж в стране показывать. И мы делаем такие забавные нарезки из... Записи и разговоров, чтобы показать, как это все весело. У меня должен быть здесь слайд щелкнуть. А щелкните слайд. О, сейчас пойдет. Потупит и пойдет. Пойдет, не пойдет? Ну, если не пойдет, тоже не страшно. Очень Пошло. Встало, да? Но э, давайте, ладно. Вот такая картина. Еще раз, эти компании покупают клики. Они покупают эти звонки. Но на просьбу запишите мой номер телефона и перезвоните, обычно отвечают вот так. Вообще, по нашей статистике, а мы провели очень много исследований. 80% компаний просто выбрасывают лиды. Только вдумайтесь в это число. И я вам хочу сказать, это и плохая новость, и хорошая. Плохая новость, конечно, нехорошо, что они их выкидывают. Хорошая новость в том, что сейчас наступает настоящий рассвет продаж в этой стране. Вот знаете, сейчас много говорить про кризис, кризис, кто-то говорит, это не кризис, это новая реальность. В Америке есть хорошая поговорка, мне очень нравится. Тому, кто придумал доллар, тому, кто сделал э, 10, тому, кто продал 100. Вот мы привыкли в России, которая была по наследником СССР, с дефицитом, с, со спросом, превышающим предложение, что у нас все наоборот. У нас тому, кто придумал доллар, тому, кто прод, э, сделал 100, продастся само. Вот сегодня мы столкнулись с реальностью, которая абсолютно нормальна для любой развитой страны, когда спрос удовлетворен и пришло время продавать. Я убежден, что вот сегодня начинается пора, когда по-настоящему компании будут учиться продавать, будут продавать, и они больше не будут рассчитывать, что оно продастся само. Вот мы построим дом и просто там поставим будку, и будут приходить люди и покупать квартиры. И... В принципе, это означает, что должны появиться отделы продаж, воронки продаж, ропы, скрипты звонков, вот это вот все процессное. Ну вот, мы же понимаем, что продажи это не технология, это процесс. Но есть и вторая новость, еще одна. Мир продаж вообще в мире сильно меняется. Технологии. И получается, что мы должны сразу совершить такой резкий скачок вперед, через один. То есть мы не можем просто построить продажи по американскому образцу, где у нас есть и продавцы, и леды, и KPI, вот это все. А мы должны сразу уже осваивать новые технологии. Знаете, это похоже на то, как мы перескочили автоответчики. Ну, нет в России автоответчиков. Потому что не было телефонов, потом появились сразу сотовые телефоны, и все. Автоответчиков у нас не было и уже, наверное, никогда не будет. А в Штатах, наверное, на таком форуме продавцов обсуждали бы всерьез не как пройти секретаря, а как заставить человека перезвонить с автоответчика. Реально была бы очень интересная тема. У нас этого нет, мы сразу оказались в мире сотовых телефонов. Вот приблизительно то же самое произойдет с нами в ближайшем будущем в мире продаж. Мы сразу окажемся в мире новых продаж вместе с Штатами, с Европой и со всем развитым миром. Вообще, когда мы говорим о будущем, я не такой футурист, я не, не люблю говорить, что не будет ни театра, ни кино, ни телевидения, одно телевидение. В общем, нет, я, я скептичнее отношусь к будущему. И я вообще всегда говорю, что я не знаю, какая погода будет через неделю, но я знаю точно, что в июле будет теплее. Когда мы пытаемся прогнозировать будущее, очень тяжело угадать детали. Мы можем видеть только тренды, большие очевидные тренды. Это они не очень сложные, не очень футуристичные, они довольно очевидны всегда и всем. Вот я сейчас буду вам рассказывать про то, что я вижу, и вы поймете. Ну, в принципе, все очевидно, это всем понятно. И там никакой фантастики нет. Это просто те тренды, о которых мы должны помнить, когда мы говорим о продажах на дистанции не через 20 лет, не через 30. А что будет через год, через два, максимум через три. Вообще, знаете, быть слишком инновационным, это даже хуже, чем быть отсталым. Джобс говорил, что быть на рынке раньше времени хуже, чем быть позже. Это действительно так. Поэтому лучше даже немножко отставать, чем пытаться быть очень эмоционным. Но тем не менее, есть очевидные тренды, к которым пора прислушаться, присмотреться. И, собственно, вот четыре из них. Первый банальный. Digital. Ну, модное слово. Что оно означает? Это все новые каналы коммуникации. Вообще, знаете, футуристы раньше все время рассказывали, что в человека вживят чип, в общем он, он будет чипом. В нас вживили чип, мы от него на полметра не отходим. Когда последний раз вы были дальше, чем на метр от своего телефона? Неделю назад, две, спите рядом с ним, держите его в кармане, в вас вживили чип. И второй момент. Вы когда-нибудь задумались, мысль, она меня один раз удивила, что вы полностью подключены к интернету, и интернет для вас доступнее, чем электричество. Вот у вас в телефоне есть интернет, а зарядку вам надо еще поискать. Интернет доступнее, чем электричество. И вот эти два маленьких трен... обстоятельства серьезно меняют каналы коммуникации. О чем я говорю? Есть огромное количество инструментов, какую-то информацию донести до покупателя. Если 80 лет назад было два инструмента, прийти домой с брошюрой и позвонить, то сейчас таких инструментов множество, и они богаче, они ярче. Ну, банально, таргетированная реклама в социальных сетях. Если у вас есть номер телефона и e эймайл, вы можете настроить рекламу в Фейсбуке таким образом, что человек будет видеть рекламу в Фейсбуке, там, не знаю, вашего товара. Инструментов огромное множество, и пользователи их потребляют. Если вы, себя, если вы не используете эти инструменты, то вы изначально уже выглядите хуже. Ну, просто вы выглядите хуже. Вообще, решение клиент сейчас принимает иногда вообще не видя продукт, иногда вообще его не щупая. Знаете, вот это очень сильно чувствуется на розничной торговле. Вот я как-то изначально занимался интернет, интернет-магазинами. И я помню, как мы все рассуждали, что оффлайн никогда не умрет. Ну, никогда не умрет, потому что надо прийти, пощупать товар. А потом однажды в Сан-Франциско я общался с Ноготковым, это основатель Связного, и он мне говорит, ты не понимаешь, розница это про спонтанные покупки. Всю маржу мы делаем на спонтанных покупках. Внезапно зашел, купил. И оказывается, что онлайн круче для спонтанных покупок, чем офлайн, Потому что, во-первых, ты внезапно зашел на сайт, ты не собирался, ты быстрее зайдешь на сайт, чем зайдешь в магазин. И второй момент – щупание товара мешает спонтанной покупке. Он, ты его щупаешь, у тебя, а, а картинка красивая спонтанно продает лучше. И в итоге онлайн реально убивает офлайн и вообще непонятно, как далеко это зайдет. В Штатах закрываются массово супермаркеты и так далее. Потому что онлайн-коммуникация, вообще диджитал-коммуникация очень богатая, речь такая. Вот Она на самом деле очень продающая. Это красивая картинка, это красивое видео. Это всегда под рукой. Он всегда на расстоянии одного клика от вашего товара. Поэтому, если вы торгуете, грубо у вас есть торговый зал, давайте, придите, я вам покажу образцы и... На другой чаше весов вы торгуете там, где он живет, в Фейсбуке красивыми картинками, историями, кейсами, догоняете его имейлами, догоняете его сообщениями, не знаю, там, на телефон, в чатах и так далее, вы изначально уже лучше. Digital серьезно меняет то, как мы общаемся с клиентом. Еще один момент очень важный. Люди – это проблема. Вообще, если вы работаете с людьми, вы знаете, что люди – это проблема. Но вы, может быть, даже недооцените, насколько большая. Человек очень плохой производственный инструмент. Он делает все плохо, он дел... у него какая-то там мотивация, у него скачет производительность, он... он то хорошо, то плохо. В итоге появляются мифы о мифических суперпродавцах, которые все делают хорошо и среднем продавцы, которые делает все хуже. Но, короче, это вообще неуправляемо. Вот поверьте, у меня. Я слежу за какими-то сотнями тысяч, это вообще все не управляет. Это какая-то лотерея. Люди — это проблема. Поэтому чем меньше людей, тем лучше. Мы же это понимаем. Мы же понимаем, что конвейерная сборка роботами дает больше качества, чем ручная сборка. То же самое в продажах. Если у нас все держится на людях, которые должны лично продать, это проблема. Но мы можем очень много забрать у людей, очень много коммуникаций забрать у людей и продавать без участия человека. Картинками, фотографиями, видосиками, сообщениями, имейлами, утепляющими кучей кучи, кучи других инструментов. Ну и последний пункт, что звонить, это, в общем, довольно тупо. Не подходит к телефону, недозвоны, коммуникация спорная, навязчивая, очень неэффективная, очень дорогая. И я думаю, что умирающая, я думаю, что к телефону люди будут подходить все хуже, хуже и хуже. Особенно от незнакомых номеров. Мы это все на себе испытываем. То есть мы считаем, что вот мы не подходим к телефону, а какие-то какие другие глупые люди, они подходят. А вот мы не подходим. Поэтому фактически это первый большой тренд. Использование диджитал-каналов коммуникации. Ну, у них такое модное название. Цифровых. Уменьшение роли человека. Увеличение вот в нашей воронке именно коммуникации таких вот стипизированных, автоматизированных. И... Уменьшение доли звонков. Это первый очевидный тренд. Это уже происходит. Вы сами это на себе постоянно наблюдаете. Просто увидите, как это в какой-то отдельной отрасли расцветает, а где-то, в общем, все отсталое. Но это тоже это очень очевидно. Второй тренд вытекает из первого. Вот есть подход inbound-outbound. Что важнее, входящий звонок или исходящий? Что важнее, правильно ответить на запрос или быстро позвонить, и сказать, вы нам давно не звонили? Как ваши дела? Вот сейчас так получается, что inbound начинает доминировать. Мы должны все меньше совершать исходящих активностей и все качественнее работать с исходящими. Почему? Первое. Клиент уже все знает про ваш продукт намного больше, чем ваш продавец. Потому что вашему продавцу в принципе пофигу, а клиент-то покупает. Задумайтесь, что у клиента мотивация изучить ваш продукт больше, чем у вашего продавца. Продавец-то не тратит на ваш продукт деньги, а, а покупа, ну, квартиру покупает, например, вот покупатель будет реально изучать товар. И в принципе продавец ему ничего такого сказать нового не может. Ну, он ему позвонит, скажет, «Василий Иванович, как ваши дела?» Вы представьте, чё, человек покупает машину. Ну, что ему продавец про эту машину расскажет? Такого, что в интернете не написано. Второй важный тезис, который продавцы не очень любят. Что на самом деле самые теплые клиенты, которые и будут покупать, это те, кто задает вопросы. Вот продавцы любят исходящие звонки. Вы знаете, вот э, часто ты общаешься говорит, вот, никто не любит холодные звонки, никто не любит, звонить. ерунда. Никто не любит от, от, от, отвечать на входящие. Потому что исходящие удобно. Что звонишь, говорит, алло, как дела, Василий Иванович, покупать будет, А, не будете, он через неделю. Кайф. А входящий всегда тяжелый. Там вопросы, там возражения, там кому-то что-то надо. Кому-то вдруг что-то надо от вас, у него какие-то вопросы. Поэтому входящие обрабатывать тяжело. Они тяжелые. Но именно они есть самые теплые клиенты. Поэтому большой вопрос, который я всегда задаю любому отделу вопросов, какая у вас доля входящих, какая доля исходящих. А на входящие вы быстро отвечаете. А клиенты довольны качеством входящих, там, НПС, если вы меряете, например. Фактически продавать, вот как презентовать товар, становится все менее нужно. Опять же таки, его отлично презентуют Digital. Мы отлично снимем видосик, он лучше любого продавца товар покажет. Никакой продавец никогда на пальцах так товар не покажет, как классно снятое видео. Там с героями, со хорошим светом, с звуком. но ну, понимаете, вы это как, знаете, представьте меню в ресторане. Кто-то вам на словах официант описывает, что вот будет такое блюдо. Или видос, или фотография. Поэтому, по большому счету, продажи превращаются не в продажи, а в помощь при покупке. И кто лучше помогает при покупке, тот и больше продает. То есть, кто лучше справляется с… Фактически, продажи превращаются в такую механику, что мы с помощью диджитал-каналов формируем спрос, чтобы нас о чем-то спросили, а потом очень качественно отрабатываем входящие запросы. И еще одна очень важная мысль – сделать клиенту вау, мы это называем. Никаким продуктом, практически никаким продуктом на земле нельзя клиенту сделать вау. Что он сказал вау. Я все время говорю, вот, смотрите, авиакомпания там, допустим. Ты сел, она взлетела, вкусно покормила, прилетела, ты вышел. Ты же не будешь бегать по интернету и говорить, вау, мы прилетели по расписанию. Невозможно сделать продуктом почти никогда вау, потому что на продажах все равно завышают ожидания, он уже ожидает больше. Он считает, что если он купит, не знаю, там, Toyota Corolla, он бизнес-класс, вообще успех успешный. А потом это оказывается, что это просто автомобиль. Ну, а вот с сервисом можно сделать вау. Вот тем, как вы отвечаете клиенту на вопрос, как вы разруливаете трудности, как вы решаете проблемы и как вы помогаете тех, кто вас о чем-то попросил, вот там лежит все вау. А вау – это очень нужно сейчас, очень важно, потому что клиенты потом шумят, что-то пересказывают, соцсети, и мы прекрасно понимаем, что любой косяк становится достоянием общественности, и уводит клиентов, любая победа приносит нам новых клиентов. Поэтому становится очень важно не то, как вы эффективно звоните клиентам и напоминаете о себе, а то, как вы классно работаете с входящими запросами. Это становится важнее. Поэтому странно сейчас, например, отделять первую линию поддержки от первой линии продаж. Ну, если у кого-то такое есть. Это второй большой тренд. Inbound. Inbound, который будет доминировать все сильнее и сильнее, сильнее. То есть мы цифровыми каналами, пытаемся их заставить на что-то спросить и очень, конечно, отрабатываем запрос. Третий очевидный тренд – чаты, мессенджеры. Вообще, мысль, которая почему-то никого не смущает. Вот задумайтесь. С мамой я общаюсь через мессенджер. С женой в соседней комнате общаюсь через мессенджер. Я вообще со всеми общаюсь через мессенджер. А если мне нужно купить страховку, я звоню. Так не бывает. Природа не терпит таких расхождений. Это не может продолжаться долго. Я даже не опускаю, что кто-то любит звонить, не любит звонить. Но если человек полностью коммуницирует в мессенджерах, какого черта с бизнесом он разговаривает по телефону? Задумайтесь об этом. Долго ли это будет продолжаться? Нет, я не говорю, что телефон умрет, ни в коем случае. Но я, например, убежден, что в течение полутора лет 80% коммуникаций перейдут в чаты. И вы даже себе не представляете, как сильно это поменяет вообще отделы продаж, что как мы продаем. Почему это поменяет? Первое, еще раз, это не может не произойти. Так не бывает в природе. Это сумасшедшая диспропорция, которая рано или поздно прорвется. Она не прорывается только потому, что сейчас очень много мессенджеров, не совсем понятно, на какую дело ставку, и нужно работать во всех, не хватает, может быть, технологий. Но, уверяю вас, это прорвется моментально и будет займет всю Очень важная вещь, которая сильно все поменяет из-за мессенджеров – это масштаб сообщения. Задумайтесь, у всех каналов коммуникации есть масштаб сообщения. У звонка есть масштаб сообщения, у имейла есть масштаб сообщения. О чем я говорю? Нельзя просто позвонить и сказать «Привет, еду» и положить трубку. Так не принято. У звонка есть масштаб. Есть транзакционная сдержка на звонок. Нельзя написать имейл. Ну, можно, конечно. «Привет, привет, как дела? Как дела? Хорошо? Плохо?» Это будет ад, а не email. Мы же это понимаем. Любой телефонный звонок получается, здравствуйте, здравствуйте, как ваши дела, хорошо, а вот мои тоже неплохо, давайте номер телефона такой, то спасибо, спасибо, до свидания, до свидания. Большой масштаб. У сообщений очень короткий масштаб. И это принципиально меняет то, как люди общаются. Оно вообще по-другому, общение строится. Один оператор может обслуживать параллельно 50 человек, он же не может 50 разговоров вести параллельно. Кроме того, этот масштаб влечет за собой резкий подскок качества. Резкий. Задумайтесь, сколько в России колл-центров? Как вы думаете? От балды. Тысяча, десять тысяч. Ну сколько? Неважно, все дрянь. Все. Никто не умеет нормально говорить по телефону. Заметили? Никто. Никто. Потому что это невозможно. Потому что там сидят люди, и вам надо их как-то контролировать и учить. А контролировать звонки невозможно. Вы знаете, однажды я снимал мультик, и пришел режиссер с и говорит, вы что делаете, с ума сошли? Так мультики не делаются. Я говорю, что такое? Он говорит, сначала мы записываем звук, а потом подгоняем картинку. Потому что звук не сжимается и не разжимается, он вот идет час и идет. Звук нельзя ускорить или замедлить. Если вы хотите слушать 10 человек, которые целый день говорят, 10 человек должны целый день их слушать. Это означает, что когда у нас ставка на звонки, мы изначально обрекаем себя, что мы очень плохо их слушаем. Мы слушаем один из 100. Сидит колл-центр, 100 человек, совершает в день, не знаю, там, ну, стандартно 230 звонков он делает, результативных может быть 100. Ну, допустим, там, 10 тысяч звонков. Мы 10 послушаем, 100 послушаем в день. Адский, титанический труд. Там же вода сплошная льется. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела, как дела. Гудки, дозвоны. Да в итоге в звонках почти невозможно сделать качество, потому что ты не можешь их проконтролировать. Это очень-очень тяжело. А в чатах можно. Один человек контролирует тысячу чатов. Они короткие. Их читаешь, это быстрее. И ты моментально поднимаешь качество. В итоге нормальные чаты намного качественнее, чем звонки. И это тоже сыграет свою роль. Ну и, конечно, поскольку этот текст, его можно автоматизировать, и там появляются те самые боты, причем довольно примитивные. Ну, например, там бот, который спрашивает ваш номер телефона и автоматически распаршивает ответ. Это не какая-то супертехнология. Нет. Если человек написал, как к вам проехать, не нужно супер, суперинтеллект, который ответит, наш адрес такой это схема проезда лежит по этой ссылке. Он ответит моментально, очень четко, очень быстро, по заложенному скрипту. Плюс мы можем автоматизировать ответы, шаблоны ответов и так далее. Представьте себе, что если действительно 60-70% коммуникации уйдет в чат, это принципиально изменит все отделы продаж. Они вообще все другими станут. Потому что это совсем другое. Ну и четвертая история, понятно, CRM. Вот я думаю, здесь в зале выборка кривая, и вам кажется, что CRM старая история. Я вас уверяю, когда я запускал CRM в 2011-2010 году, мне казалось, что вообще CRM все это старье. Все там вообще-то, ничего интересного. На самом деле только сейчас CRM набирают обороты. Только сейчас массово бизнес начинает использовать CRM. Это тоже нормально, так всегда происходит с технологиями. Это такой Джеффри Мур есть, там ранние последователи, пропасть, торнадо. Это тоже все очень-очень логично. Бизнесы начинают массово использовать CRM. Переходят не с РМ, учатся с РМ. Почему? Опять, есть глобальный тренд. На самом деле фантастической силы, никто до конца не понимает, насколько он сильный. И никто не до конца не понимает, какие последствия это принесет мировой экономике. Знаете, есть мы привыкли к тому, что есть индустриальная и постиндустриальная экономика. Я часто про это говорю. В индустриальной экономике всю прибыль забирает владелец орудия производства, завода это понятно. В постиндустриальной экономике мы привыкли, что всю прибыль забирает владелец сноу-хау. Ну, Apple зарабатывает на iPhone 400 долларов, завод Fox 100, 100, поставщик алюминия 2 цента. Но дело в том, что мы сейчас находимся с вами в так называемой, и у него нет названия, поэтому нам пост-постиндустриальной экономики, когда всю прибыль забирает не владелец завода, не владелец ноу хау а владелец клиента. У кого клиент, тот и забирает всю прибыль. Google зарабатывает на ваших услугах больше, чем вы. Booking зарабатывает на отелях больше, чем все отели вместе взятые. И отели просто-просто не меняют. Почему Booking зарабатывает? Потому что он владеет клиентом. Интернет создал уникальную среду, где есть компании, которые владеют клиентом. Агрегаторы. Яндекс Такси, Uber. Таксопарку вообще там нечего ловить. Booking. Это, это, они будут появляться во всех отраслях. Если вы думаете, что это какое-то исключение, они рано или поздно будут появляться на всех отраслях, с ними будет почти невозможно контролировать, конкурировать. Но что это означает для бизнеса? Для бизнеса означает только одно. Лидов будет все меньше, меньше, меньше, они будут все дороже, дороже, дороже, дороже. И фактически идея «мы дадим рекламу в интернете, придут клиенты и купят» сойдет на нет. Все будут... Первую продажу делать в убыток. Это нормальная ситуация для статов. Они там делают первые 20 продаж в убыток. Но мама еще не очень привычно, но привыкнем. То есть первая продажа будет всегда в убыток. И задача будет только какая? Поднять конверсию, потому что, чтобы убыток был поменьше ячек, и чек. И сконцентрироваться на вторичных продажах. Отсюда сумасшедший спрос на CRM. Отсюда рост CRM. Вот уверяю вас, не потому, что все вдруг стали умными, у них появились воронки продаж, скрипты, там, отделы не. Они как все были, так и остались. Но технология позволяет им не терять клиентскую базу. Вспомнить старого клиента, сделать рассылку и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, уменьшить количество людей. Все, что можно автоматизировать в продажах, надо автоматизировать, потому что люди это проблема, людей должно быть как можно меньше. Вот как сколько можно уменьшить роль людей, настолько и нужно уменьшить. Поэтому вот четыре очень-очень-очень банальных тренда. Это digital, цифровые каналы. Это подъем роли входящего запроса на досходящий inbound, Это чаты и CRM. В принципе, все. То есть на ближайшие два года хватит. Нет, там, может быть, через 3-4 года что-то еще будет важное, но на ближайшие 2 года вот, вот это тренды. На самом деле именно этими трендами мы руководствуемся, как делаем свой продукт. То что вы должны понимать, что мы это делаем продукт для продажи, и нам очень важно за трендами следить. И, собственно, 5 минут рекламы перед вопросами. Именно поэтому э, нас часто называют «хороший CRM», некоторые рейтинги называют даже «лучший». И именно поэтому наши ключевые идеи такие – удобство и простота, чтобы никого не учить, чтобы не пытаться там устраивать курсы, как, как это внедрить, какие-то специальные. Потому что люди – это проблема. Чем меньше мы их чему-то учим, тем лучше. Второе. Не пытаться делать все самим, а интегрироваться. Это тоже очень важная идея во всех CRM-системах сейчас. Еще раз. Дело не вам и CRM. Я просто рассказываю, как развиваем мы свой продукт, чтобы понимали, как вообще развиваются CRM-ки. То есть все делают удобно и просто, потому что все поняли, что продавцов учить бесполезно. Лучше их вообще не учить. Попроще, поудобнее. И, и слава богу. И вторая идея, которая тоже всем очевидна, это интеграция. Интеграция, интеграция, интеграция. Если у вас в компании стоит один из CRM, у вас проблема. Потому что она нифига вообще ни с чем не интегрировано. Вы не можете сделать рассылку с гет там или с мандрилом, утепляющие письма. и Вы не можете дать рекламу в Facebook, это будет целый челлендж. Поэтому все crm идут по пути интеграции с другими системами. Понятно, что чаты и мессенджеры все нормальные сиренки сейчас туда бегут вообще со всех э, за всех сил потому что понятно чаты мессенджеры мессенджеры, чаты, все только об этом говорят и четвертая история мы называем это digital pipeline digital воронка но опять идея следующая на свою воронку продаж нанизывать все больше и больше и больше рекламных инструментов ну я все время привожу такой пример то есть вот у нас есть воронка продаж жилого комплекса вот он приехал на просмотр Сделка находится в статусе приехал на просмотр. Вот после этого его нужно замучить рекламой, какой замечательный район Химки, какой отличный дом и вообще отличный застройщик. Это все рекламные сообщения, которые он вдруг начинает видеть. А звонить ему нужно только тогда, когда до него эти сообщения уже дошли, например. Не надо ждать, пока продавцы ему позвонят, надо автоматом слать ему имейлы, e надо автоматом показывать ему сообщения, надо автоматом слать ему смски в конце концов. Стимулировать инбаунд. То есть не ждать, пока клиенту позвонит наш менеджер, а делать так, чтобы клиент сам перезвонил, чтобы у него возник вопрос он перезвонил. Поэтому вот эти четыре истории, они у всех сирамок сейчас. Вот четыре темы все серамки сейчас скачают, и мы в том числе. Еще одна история важная. Для нас сейчас за прошлый год мы, резко у нас подскочила партнерская сеть. Зарождается целый новый рынок внедрения CRM-систем. Вот вы, может быть, даже этого не замечаете, но прям вот за прошлый год появился в стране целый новый рынок услуги по внедрению CRM-систем. И мы там большой игрок, мы за прошлый год у нас партнеров, партнерка увеличилась с 200 компаний почти до 5000. Представляете, какие темпы? Потому что у нас довольно неплохая партнерская программа, мы называем ее «Аммастарт». Мы там даем партнеру, мы их учим, даем типовые материалы, лиды им, даем деньги, даем. Но суть не в этом. Суть в том, что прямо вот на наших глазах появляются целые новые сегменты услуг. То есть, если раньше были там не знаю, разработчики сайтов, маркетинговые агентства, диджитал-агентства, рекламные агентства, сейчас появляются новые услуги, внедренцы CRM, которые, собственно, и пытаются вот это все внедрить в компаниях. Вот эти все диджитал-воронки, digital вот digital инструменты о чем я сейчас рассказывал. То есть это новый такой сегмент, на который вам стоит обратить внимание, либо если вы поставщик услуг, либо если вы компания, которая этим интересуется. Собственно, в презентации все.